«Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону». Буквально только сегодня Трамп осудил Джо Байдена за то, что он направил эти танки М1 на Украину. Слабость и некомпетентность Джо Байдена поставили нас на грань ядерной войны. И теперь Байден делает то, что, по его словам, 10 месяцев назад приведет к Третьей мировой войне. Он посылает американские танки. Всем вовлеченным сторонам давно пора добиваться мирного прекращения войны в Украине. Пока эта и без того ужасная катастрофа не вышла из-под контроля и не привела, по сути, к Третьей мировой войне. И это была бы война, не похожая ни на одну другую войну, потому что это была бы ядерная война. Мы движемся к чему-то очень-очень серьезному. И по этому поводу нет никаких споров. Так уж получилось, по какой бы причине это ни было. Это одно из немногих мест в средствах массовой информации, где поднимаются вопросы об этой грядущей войне, а не потому, что мы любим Путина. Путин тут ни при чем. Это связано с Америкой. Вопрос в том, хорошо ли это для Америки? А мы не любим диктатуры. Мы Америка. Мы освобождаем диктатуры. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера въехал в Вашингтон, пытаясь убедить законодателей в новой мировой войне. Поэтому, естественно, как мы мы уже говорили вам вчера вечером, мы пригласили его на это шоу. Борис Джонсон – известный красноречивый человек. Он из тех парней, которые могут процитировать Эскалуса по памяти в обеденном тосте и при этом заставить вас смеяться. Поэтому мы решили, что он идеален. Если есть на земле человек, который мог бы правдоподобно объяснить, как война между западными державами, обладающими ядерным оружием, может принести пользу кому угодно, кроме Китая, то этим человеком был бы Борис Джонсон. Поэтому он сделал предложение, и Джонсон сказал, что заинтересован в том, чтобы присоединиться. Но затем, за несколько часов до эфира, его публицист позвонил и сказал, что Борис Джонсон не приедет. И это означало, что Борис Джонсон, считающийся самым умным лидером любой англоязычной страны в мире, не хотел публично отстаивать свою позицию по Украине. Он боялся отвечать на вопросы по этому поводу. Мы сочли это разочаровывающим не только потому, что мы предполагали, что Джонсон был более впечатляющим, но главным образом потому, что эта тема, которая остро нуждается в обсуждении, и вскоре миллионы людей погибнут в войне, которую продвигает Борис Джонсон. Общественность имеет право знать, почему мы это делаем, до того, как это начнется. И как вы, наверное, можете догадаться, похоже, что это начнется очень скоро. Таков был наш вчерашний опыт общения с Борисом Джонсоном. Учитывая все это, мы были шокированы, действительно шокированы сегодня днем, увидев, как Джонсон появился в аналитическом центре неоконов под названием «Атлантический совет». И сказал это. Я был поражен и шокирован тем, как много людей боятся парня по имени Такер Карлсон. Кто-нибудь слышал о чем-нибудь? Кто-нибудь слышал о Такере Карлсоне? Что это с этим парнем? Все эти замечательные республиканцы кажутся каким-то образом запуганными его точкой зрения. Все эти трусы в Вашингтоне боятся этого шоу, насмешливо сказал Борис Джонсон. Но почему-то он никогда не упоминал, что он один из них. Опять же, мы пригласили Джонсона на шоу всего за несколько часов до того, как он это сказал. Это было замечательно и удивительно нечестно. Мы знали, что сам Джонсон был трусом. Мы наблюдали во время ковид, как он превратился в испуганную старуху. Но мы понятия не имели, что он еще и лжец. Мы должны были догадаться. Ни в этой стране, ни в какой-либо другой стране Европы нет народной поддержки тому, на чем сейчас настаивает Борис Джонсон. Подавляющее большинство людей понимают, что Третья мировая война означала бы уничтожение Запада. Они этого не хотят. Почему они должны этого хотеть? Они живут здесь. Этого хочет только китайское правительство. И все же, несмотря на полное отсутствие поддержки населения, похоже, что с сегодняшнего вечера у нас все равно будет эта война. И эта война будет вестись. Ценители иронии будут рады узнать об этом во имя, цитирую, демократии. У нас будет война за демократию, за которую никто не голосовал и которой никто не хочет. Разве мы не должны провести всенародный референдум о войне за демократию? Нет. Это почти смешно, правда, но и грустно тоже. И вы должны задаться вопросом, как это произошло. Спустя год после вторжения России в Украину, мы намного дальше от урегулирования путем переговоров и намного-намного ближе к ядерному конфликту. Каким образом? Это произошло из-за лжи. Нечестность сделала это возможным. Рассмотрим удивительный случай сенатора Линдси Грэхема из Южной Каролины. Грэм – самый агрессивный либеральный республиканец в Сенате США. По двум вопросам, которые определяют наш момент, иммиграции и внешней политики, Линдси Грэм решительно на стороне Джо Байдена. Линдси Грэм считает, что границы Украины гораздо важнее наших собственных границ. Вот он здесь в прошлом месяце, требуя, чтобы американские налогоплательщики, которые сами подверглись вторжению, даже когда Линдси Грэм выступала, чтобы американские налогоплательщики отправили танки м М.Ван Эйбрамс Зеленскому и его жене. Смотрите. Мы почти вступили в Первую мировую войну в тяжелых боевых условиях на Востоке. На мой взгляд, невозможно вытеснить русских украинцами, если у них нет танков. Мы также считаем, что ракеты большей дальности помогут остановить контрнаступление, которое нарастает на востоке. Цель состоит в том, чтобы вытеснить русских из Украины, помогая украинским военным в этом начинании, предоставляя им оружие, необходимое для победы над русскими на поле боя. Вот он стоит рядом с фальшивым героем войны Ричардом Блюменталем из Коннектикута, который, возможно, почти такой же либерал, как Линдси Грэм. Это не было несчастным случаем. Это не была импровизированная пресс-конференция. Это была часть стратегии. И вскоре после этого Джо Байден действительно послушно отправил танки. Теперь Линдси Грэм требует, чтобы Пентагон направил в Украину истребители F-16. Вооружение украинских военных истребителями F-16 означало бы прямое американское участие в войне против России, обладающей ядерным оружием. Оттуда это прямая, возможно, очень короткая линия к ядерному обмену. Это безумие, настоящее безумие. Но это также заявленная позиция Линдси Грэм. Он совершенно убежденный неоконсерватор. Политика неоконсерваторов – это то, о чем он заботится, исключая все остальное. У него нет детей, он не беспокоится о будущем. Но вы, конечно, знали об этом. Вот что странно и показательно. И причина по которой мы рассказываем вам все это. Линдси Грэм – самый яркий неоконсерватор в Сенате, но одновременно он страстный сторонник Дональда Трампа. На самом деле Линдси Грэм – сторонник Дональда Трампа номер один в Сенате Соединенных Штатов. Это странно. Кем бы он еще не был, Дональд Трамп не неоконсерватор. Неоконсерваторы ненавидят Дональда Трампа. Они бегут от него, как дьявол ненавидит святую воду. Трамп классно выступил против неоконов, а затем высмеял неоконов. А затем он попытался исправить разрушения, которые они нанесли внешней политике Америки. Он был первым республиканцем, когда-либо критиковавшим войну в Ираке в ходе дебатов. Помните где? Южная Каролина. И он победил благодаря этому. А затем он раскритиковал НАТО. Никто не критикует НАТО. Трамп раскритиковал НАТО. НАТО ⁇ это навязчивая идея Дональда Трампа. Он говорил о НАТО уже 10 лет. Почему мы финансируем НАТО? НАТО также является инструментом Джо Байдена и Линдси Грэма в войне против России на Украине. Это противоположно позиции Трампа. И, кстати, эта позиция не изменилась. Только сегодня Дональд Трамп опубликовал два видеоролика в True Social в своем приложении для социальных сетей. Одно видео называлось «Почему российско-украинская война никогда бы не произошла при президенте Трампе». И, конечно, это правда, этого бы не произошло. А другое видео называлось «Как восстановить мир силой». Так вот, какова позиция Трампа? Это видео с сегодняшнего дня. Дональд Трамп олицетворяет все, что презирает Линдси Грэм. На самом деле, до такой степени, что можно подумать, Грэм осудит его как орудие Путина, как он так часто осудил других, кто с ним не согласен. Вы орудие Путина. Но нет, Линдси Грэм этого не делает. Он делает прямо противоположное. Линдси Грэм буквально ведет предвыборную кампанию вместе с Дональдом Трампом на пост президента. Вот Линдси Грэм была на митинге в субботу. Сколько раз вы слышали, нам нравится политика Трампа, но мы хотим кого-то нового? Нет политики Трампа без Дональда Трампа. Я был там. Прямо сейчас мы живем в опасном мире. Хорошая новость для республиканской партии. Есть много-много талантливых людей на долгие годы вперед, но есть только один Дональд Трамп. Есть только один Дональд Трамп. Да, живет его имя вечно. Так что Линдси Грэм не просто сторонник, сторонник, он фанат. Мистер Трамп, вы подпишете мою футболку. И если бы он так думал, с ним все было бы в порядке. И люди так думают, все в порядке. Нам нравится Дональд Трамп. Но вот что жутко. Линдси Грэм не фанатка Дональда Трампа. Линдси Грэм – враг Дональда Трампа. И мы знаем это не из того, что он говорит. Игнорируйте то, что они говорят, следите за тем, что они делают всегда. Это та же самая Линдси Грэм, которая провела 4 года, когда Трамп был президентом, пытаясь подорвать главные приоритеты Дональда Трампа по самым важным вопросам иммиграции и внешней политики. В какой-то момент Линдси Грэм сказала, что пограничная стена Трампа не настоящая. Это была метафора пограничной безопасности. О, метафорическая стена. Он не хотел, чтобы Трамп строил настоящую стену, чтобы помешать реальным людям вторгнуться в реальную страну. Ему нужна была метафора. Хорошо, как это работает. 7 миллионов человек спустя – не очень хорошо. Метафоры не защищают вашу страну. А затем, что касается внешней политики, у Грэма случился апоплексический удар, когда Трамп сказал, что хочет вывести войска из Сирии. Он назвал это решение, цитирую «Большой победой ИГИЛ», как если бы Трамп был на стороне ИГИЛ, как если бы Трамп поддерживал видео с табаком. Верно чтобы вы знали, кто они внутри, по характеру их атак. Справедливы ли эти атаки? Или это нелепая клевета на вашего персонажа? Низкие люди совершают низкие атаки. А затем, в разгар пандемии ковид, Линдси Грэм выступила за отправку миллиардов долларов в Пакистан, а не в Балтимор, в Пакистан. Потому что нам нужно помочь женщинам открыть банковские счета в стране, где жизнь довольно тяжелая. Как будто здесь было не очень тяжело. Затем Грэм попытался незаметно включить расширение визовой программы EB-5 в законопроект о помощи при пандемии. Что такое визовая программа EB-5? Это программа, которая дает грин-карты богатым иностранцам, которые обещали вложить сюда деньги. Половина этих получателей виз приезжают из Китая. Поэтому, когда американцы теряли работу из-за вируса, пришедшего из Китая, возможно, намеренно, Линдси Грэм добросовестно служила интересам китайского правящего класса. Так что, чтобы вы еще не говорили о Линдси Грэме, он ходячее воплощение неолиберализма. Игнорируйте своих собственных людей, своих собственных детей, своих собственных наркоманов, живущих на улицах, свой собственный умирающий средний класс. В пользу какого-то теоретического акта добродетели вместе, о котором вы ничего не знаете. Я хороший человек, потому что я помогал людям, которых никогда не встречал, даже когда умирали, мои соплеменники». Это и есть неолиберализм. Это Линдси Грэм. И все же, и вот тут у вас начинает кружиться голова, этот же самый человек также ведет предвыборную кампанию от имени кандидата на пост президента Америки Дональда Трампа. Что? Разве Линдси Грэм не должен агитировать за людей, с которыми он согласен, таких как Майк Помпео или Ники Хейли? Вы могли бы так подумать. Но он был на митинге Трампа как раз в тот момент, когда Трамп борется со всем, что поддерживает Линдси Грэм. Верно. Итак, Байден посылает американские танки, сказал Трамп. Да, Байден делает это. И он делает это потому, что Линдси Грэм и множество других республиканцев в Вашингтоне, но особенно Линдси Грэм, обеспечили Байдену прикрытие, необходимое ему для этого. Итак, еще раз, в пятый раз, что это, черт возьми, такое? Почему Линдси Грэм на сцене с человеком, с которым он во всем не согласен и, по-видимому, даже не нравится? Все просто. Линдси Грэм считает, что Трамп может получить номинацию от республиканской партии, и он пытается контролировать Дональда Трампа с помощью лести. Не с помощью аргументов или фактов и доводов разума, как вы поступаете со взрослыми, а с помощью ложной похвалы. Такова политика позднего османского двора, перенесенная в Вашингтон. Скажите правителю то, что он хочет услышать, чтобы вы могли свободно не спровергать то, чего хочет правитель. Нет ничего более уродливого или унизительного для всех участников, или, кстати, менее демократичного. Нет ничего более зловещего, чем льстец. Если у вас есть выбор между мужчиной, который хочет ударить вас по лицу, или мужчиной, который готов солгать вам и утверждать, что вы великолепны. Каждый раз выбирайте парня со взведенным кулаком, потому что у вас меньше шансов пострадать. Педро Гонсалес, автор книги «Кантронс Сабстак". Он присоединяется к нам сегодня вечером. Педро, большое спасибо, что пришли. Я не знаю почему, я не думаю, что я особенно умен. Это самая очевидная вещь, которую я когда-либо видел. Я не знаю, почему никто не говорит об этом слух. Я даже не нападаю на Линдси Грэма за его искренние взгляды, которые я считаю искренними. Я думаю, что они ошибочны, но я думаю, что он говорит искренне. Но я просто не могу поверить, что он вышел бы на сцену, агитируя за парня, которого презирает. Что это такое? Да, нет, я думаю, вы правы, Такер. Я думаю, что это лесть, но на самом деле это чрезвычайно пагубно, потому что такие парни, как Грэм, могут остаться незамеченными именно потому, что их считают странными и глупыми, но в конечном счете безвредными. Но это совсем не так. Линдси Грэм, человек, который построил свою карьеру на том, чтобы продать Америку, вы только посмотрите на него, на доноров лидерского пакета, который он основал, они в основном оборонные подрядчики, и поэтому неудивительно, что он поддерживает войну в Украине. Он не будет сражаться в этой войне, потому что не хочет сломать ноготь, но он с радостью продаст американские национальные интересы Локхит Мартин и этому европейскому попрошайке Зеленскому. Но это фундаментальная проблема. Опять же, это не то, что вы можете просто сказать. Это Линдси Грэм. Какое влияние он может оказать? Очень большое. То предложение, которое вы упомянули о предложенной программе EB-5, раздаче виз EB-5, которая в основном достанется богатым китайским инвесторам, это получило распространение, потому что Линдси Грэм работала над этим с Белым домом Трампа. Единственная причина, по которой это предложение умерло, заключается в том, что это произошло одновременно с коронавирусом. Вы не можете раздавать китайскую визу в то же время, когда говорите о китайском вирусе, верно? Таким образом, влияние, которое такие люди, как Грэм, могут оказывать с помощью транзакционной политики, с помощью листи, ослабляет мандат Америки Первого и в конечном счете подрывает его. Мальчик, это правда. Мне тоже грустно это видеть. Педро Гонсалес. Спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Спасибо вам. Мы должны сказать, что это Fox News. Мы только что узнали, что ФБР обыскала загородный дом. Джо байдена в рехобот бич штат дело у Трейса Галлахера сегодня вечером есть для нас эта история привет Трейс привет Такер белый дом назвал сегодняшний обыск Фбр в доме президента байдена в рехоботе штат делоор цитатой шагом в тщательном и своевременном процессе но некоторые говорят что слово тщательно спорно мы знаем что сегодня несколько агентов Фбр обыскивали пляжный дом байдена в течение трех с половиной часов но вы возможно помните что обыск в Мара Лага в августе занял весь день и проводился 30 агентами Фбр и когда белый дом называет сегодняшний обыск своевременным Следует отметить, что секретные документы в центре Пенна Байдена были найдены еще 2 ноября. А это означает, что Министерству юстиции потребовалось три месяца, чтобы добраться до Рехобота. И помните, после того, как несколько недель назад в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавер, были найдены секретные документы, президент провел эти выходные в Рехоботе. И хотя ФБР не нашло сегодня секретных документов в пляжном домике президента, они изъяли некоторые материалы и записные книжки для цитирования дальнейшего изучения. Юридические аналитики говорят, что, похоже, Министерство Юстиции хочет выяснить, могла ли какая-либо секретная информация быть передана или записана в этих блокнотах. Тем временем, несмотря на то, что Белый дом повторяет до тошноты, что этот процесс прозрачен, у нас по-прежнему нет никакой информации о том, что содержит секретные документы. Все, что мы знаем, это то, что ни один из них не был надежно защищен, хотя Белый дом вскоре может утверждать, что документы хранились внутри ялика. Что обычно означает конфиденциальный разделенный информационный центр, но в данном случае это Будет означать закрытый объект 67 кв Удивительно, вы же не хотите, чтобы ФБР было в вашем пляжном домике. Это просто эмпирическое правило. Многие из нас живут по великому трейсу Галлахеру. Большое вам спасибо за это. Можете не сомневаться. Поэтому мы должны сказать наверху, что мы довольно жестко относимся к Борису Джонсону и Линдси Грэму, у которых обоих есть положительные качества. И на самом деле, в какой-то степени, это не личное. Вот в чем дело. И если да, то как? И мы за последний год не смогли найти ни одного человека, который продвигает эту войну, который готов прийти на шоу и объяснить, как это делается. Это так просто. И публика этого заслуживает. Дело не в населении. И опять же, дело, конечно, не в Путине, а в Америке. Так что Линдси Грэм, Борис Джонсон и любой другой человек в Вашингтоне или любом другом Капитолии, кто продвигает эту войну, всегда приветствуются здесь. Чтобы спокойно и рационально объяснить, почему это хорошая идея для нас. Говоря о диктатурах в чужих землях, Канаде, некоторые считают, что Канада должна быть освобождена освободив все эти страны по всему миру, почему бы не Канаду? Она прямо там. Вам даже не понадобится оружие. Вы могли бы сделать это с помощью боя подушками. Вам есть над чем подумать. Мы упомянули об этом в прямом эфире, потому что почему бы и нет, это довольно очевидно. А канадский парламент родился и вырос в Монреале, но, как и многие амбициозные и свободолюбивые люди, позже сбежал в Соединенные Штаты. И поскольку все люди, которые заботятся о своих правах, уехали, Канада при Джастине Трюдо фактически превратилась в диктатуру. Это справедливый вопрос. И честно говоря, мы думали, что канадцы будут польщены, потому что им всегда льстит, когда вы говорите о них. Они как сталкеры. Вы не знаете, что они существуют, но у них есть ваши фотографии в комнате общежития. Так что если вы пошутите о Канаде по телевизору, они совершенно сойдут с ума. Они на самом деле не знают, как с этим справиться и что это значит, но это не имеет значения. Они взволнованы. И это верно даже в канадском парламенте. По-видимому, в Канаде так мало происходит такого, как гражданские свободы, что если вы расскажете анекдот о Канаде, они сойдут с ума. Посмотрите, как этот канадский член парламента пытается добиться принятия какой-то резолюции, осуждающей это шоу. «Мистер Спикер, после консультаций со сторонами в Палате представителей, если вы будете этого добиваться, я верю, что вы найдете единогласное согласие на следующее предложение. Учитывая рост крайне правых и связанного с ними насильственного экстремизма, приведшего к попытке восстания в Соединенных Штатах, Палата представителей осуждает недавние комментарии, сделанные ведущим Fox News такером Карлсоном, в которых он предлагает вооруженным силам США освободить Канаду от нынешнего премьер-министра». Все те, кто выступает против того, чтобы достопочтенный член парламента внес это предложение, пожалуйста, скажите «нет». Боюсь, у нас нет единодушного согласия. Кстати, это провалилось, и мы не хотим быть слишком придирчивыми или что-то в этом роде, но мы не предлагали вооруженным силам освободить Канаду. Вы льстите себе канадский член парламента. Нам не понадобились бы вооруженные силы. Пара ваших соседей по комнате в колледже просто соберет ездовых собак, и вы не сможете пошевелиться. На самом деле мы пока не собираемся этого делать. Тут есть над чем подумать. Успокойтесь. Скоро стартует еще один венский лайнер Blue Origin. На этот раз Джефф Безос отправляет свою девушку в открытый космос. Как она к этому относится? У нее будут особые гости. Кто бы это мог быть? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы обращаемся к нашему корреспонденту на западном побережье Джейсону Ренду, который присоединяется к нам сегодня вечером. Привет, Джейсон. Привет, Такер. Лорен Санчес отправляется в космос, оставив экипаж, состоящий исключительно из женщин, на ракетном корабле фалической формы, построенном компанией Blue Origin. Производителем аэрокосмической продукции, основанный ее бойфренд миллиардером Джеффом Безосом. Теперь этот полет запланирован на некоторое время в начале 2024 года, и к Санчес присоединятся еще пять женщин. Когда ракета Винер войдет в суборбитальное пространство. На данный момент компания уже выполнила 22 успешных космических полета. Хотя мы еще не знаем личности круза, 53-летняя красавица с ботоксом дала несколько намеков на многообещающую цитату The Wall Street Journal. «Это будут женщины, которые меняют мир к лучшему, которые оказывают влияние и которым есть что сказать». Теперь Санчес и Безос довольно подробно рассказали о подробностях единственного полета этой девушки в космос. И хотя Безос не присоединится к полету, Санчес говорит, что он очень обнадеживает. Он, цитирую, в восторге от того, что мы собираем эту группу вместе. Теперь, очевидно, для Санчеса второго будет не просто убедить Джеффа в том, что брачный контракт на самом деле не нужен. Но у нее действительно есть опыт полетов после того, как она сказала, что Саутвест отказала ей в качестве стюардессы из-за того, что она слишком тяжелая. Это было в то время, когда они действительно взвешивали кандидатов на работу. Она преисполнилась решимости вернуться в воздух. Она лицензированный пилот которая научилась управлять вертолетами до того, как начала работать в авиации Black Ops. Это компания по производству аэрофотосъемки. Такер, за последние несколько лет мы стали свидетелями многих исторических открытий. Первая чернокожая лесбиянка-пресс-секретарь Белого дома, первый секретарь по транспорту геев, первый чиновник по ядерным отходам, не являющийся двоичным криптоном. А теперь первая подруга-миллиардера, которая полетит в космос со всем женским экипажем. Если она хоть немного так же компетентна, как первопроходцы, о которых я только что упомянул, это будет за забываемое путешествие на ракете. Джейсон, звук, который вы слышите вдалеке, это миллион стеклянных потолков, разлетающихся в дребезге одновременно. И я чувствую, что лично я чувствую себя немного увереннее от этого. Я ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Джейсон Ренс, спасибо вам. Спасибо, Такер. Таким образом, мы включили несколько человек в наш сегмент «Сотрудник месяца», что, как мы признаем, происходит чаще одного раза в месяц. Но это то, что мы особенно любим. Наш следующий кандидат не человек, а животное. Прямо вперед. БАС – бельгийская овчарка, служившая в морской пехоте США. Он участвовал в более чем 350 зачистках взрывоопасных предметов в Ираке, Афганистане и Сомали. Он спас много жизней, обнаружив по меньшей мере пять самодельных взрывных устройств талибов во время рейда. И за это он был награжден животной версией Креста Виктории. Многоцелевой кей 9 БАС сейчас присоединяется к нам вместе со своим бывшим куратором, отставным штаб-сержантом морской пехоты Алексом Шнелом. Алекс и БАС, большое вам спасибо, что пришли. Расскажите нам, если хотите об основах Баса. Сколько ему лет? Что он сделал? Какой он из себя? Да, безусловно, Такер. Спасибо, что пригласили нас. Конечно. Вас? и я вместе служим пять лет в морской пехоте, а потом вы упомянули, что мы трижды участвовали в боевых действиях за рубежом. Основная работа Баса как военной служебной собаки, он своего рода специализированный тип, называется многоцелевой собакой. И его тремя основными способностями были обнаружение взрывчатых веществ, способность задерживать или кусать, а затем способность отслеживать вражеских комбатантов. Из-за последних два десятилетия самой большой угрозой, с которой столкнулись коалиционные силы, были те самодельные взрывные устройства, самодельные взрывные устройства. И военные служебные собаки, безусловно, были лучшим средством для того, чтобы попытаться смягчить эту угрозу. Так что это было в первую очередь то, в чем мы полагались на БАЗ. Так что его порода, как сообщается, самая умная в мире, самые умные собаки на свете. Так говорят люди. Это ваш опыт общения с ним. Да, бельгийские морды очень умны, очень умны от природы, но особенно Бас — одна из самых, если не самых умных собак, с которыми я имел удовольствие работать. Я думаю, что это просто из-за его устойчивости и способности как бы читать эмоции в определенной ситуации, особенно на поле боя, и быть способным действовать, когда ставки так высоки. Просить животные об этом — это слишком много. И тот факт, что он делал это так много раз, просто-напросто нечто особенное. Очень много нужно просить человека сделать это. И удивительно, что собаки так поступают. Поэтому я думаю, что вопрос, который возникает у многих людей, заключается в том, что вы работаете с этой собакой на боевых аренах, а затем вы оба уходите со службы. Вы остаетесь с басом, да, Бас ушел на пенсию примерно за две недели до того, как меня с честью уволили. Так что мне пришлось усыновить его сразу после того, как я ушел с действительной службы, а это не всегда получается. Это во многом зависит от времени работы подразделения и конкретной собаки. В нашей ситуации нам очень повезло, что мы можем это сделать. И одна вещь, которую я хотел бы подчеркнуть при выходе на пенсию этих собак, заключается в том, что как только они покидают действительную службу, они больше не получают медицинской помощи или поддержки от правительства США. И это одна вещь, которую мы бы с удовольствием изменили, но именно здесь в дело вступают некоторые некоммерческие организации. Я связан с группой, называемой Ассоциацией сторожевых собак Соединенных Штатов, U.S., WarDogs.org, и они помогают оказывать медицинскую помощь и финансовую поддержку этим отставным военным служебным собакам, которые так много для нас сделали. И действительно наслаждался своей отставкой, но в октябре прошлого года ему поставили диагноз довольно агрессивная форма рака крови, называемая гемангиосаркомой. Ему пришлось сделать срочную операцию. Он прошел курс химиотерапии. Я рад сообщить, что он выздоравливает, или у него ремиссия, что просто фантастика. Но эти медицинские счета дорогие. Американские военные псы, знаете ли, оплачивали весь счет за его лечение. И каждый месяц оказывали медицинскую помощь более чем 1200 собакам, что дает им, знаете ли, качество жизни, которого заслуживают эти ребята, сделав так много для нас. Даже не вы знаете, я действительно имею право голоса. Мне это нравится. И мне нравится, что есть такая группа. Это действительно то, что скрывает за всем этим. Действительно хорошая страна, самая хорошая. Алекс, спасибо, что пришли, и я рад познакомиться с вами, Бас. Безусловно. Спасибо вам, Такер. Я ценю это. Спасибо вам. Так вот, никто никогда не произносит этого вслух, что немного странно, потому что невозможно не заметить, что многие крупные новостные организации, такие как NBC News, внезапно звучат, как радиохуту, открыто пропагандирующая расовую ненависть. Это особенно актуально нам СНУК, как мы уже отмечали, и сейчас мы собираемся сделать это снова. Смотрите. Мы видим, как белые американцы Американские люди сходят с ума. Они прибегают к насилию. Это буквально то, что делают консервативные белые люди, когда они не добиваются своего. Они. и белые люди, которые продолжают практиковать институциональный расизм. Эта страна была построена на идее, что у белых мужчин есть особый вид свободы и особый вид гражданства, который есть только у них. Это дает ловцам рабов право применять насилие во имя защиты собственности. Итак, итог. И мы привыкли замечать, что нельзя нападать на людей, целые группы людей по признаку их расы и этнической принадлежности. Только не в средствах массовой информации, особенно из-за их охвата. Это совершенно безответственно и аморально, и в конечном счете это может иметь очень плохие последствия. В июле 1993 года радиопередачи в Кигале, Руанда. Открыто атаковали и демонизировали племя под названием Тутси по этническому признаку, точно так же, как МСНК. Менее чем через год Тутси были затащены в свои дома и зарублены мачете. Это был самый ужасный геноцид нашего века. Непорочные Брагазы пережил это. Она была Тутси. Убийцы пришли в ее дом, утащили ее семью, убили их. Она месяцами пряталась в ванной. Удивительная история. И она вышла оттуда без горечи. Мы собираемся показать вам часть разговора, который у нас с ней был. Это удивительный разговор, но в тот момент, когда появились солдаты, чтобы убить ее. Посмотрите на это. Я помню, что подтягивалась и видела их через крошечное окошко ванной. А я и не знала, что они придут. Поэтому они подошли очень тихо. Значит, они были одеты или в банановые листья, у них было всевозможное оружие и гранаты. У них были пистолеты, большое пространство. Только сегодня. Самая поразительная часть этого разговора, которую вам действительно стоит посмотреть, это ее описание, безупречная или багиза. Того, какой была Руанда до того, как СМИ начали выделять целую группу по признаку ее этнической принадлежности. Это была действительно хорошая страна, с большим социальным доверием, очень низким уровнем преступности, счастливыми людьми. Но когда СМИ начали разжигать расовую ненависть, она развалилась. На это стоит обратить внимание. Все это происходит на телеканале Fox Nation. Мы абсолютно точно это видим. Так что, очевидно, план состоит в том, чтобы избавиться от наличных, потому что это проще, а наличные это для преступников и для цифровой валюты. Теперь, если вы задумаетесь об этом на секунду, вы же не хотите передавать полный контроль над всеми своими деньгами людям, которым вы не нравитесь. Так что это не очень хорошая идея. Но это все равно происходит. И это происходит потому, что банкоматы исчезают. Окей. Никто не голосовал за это, но это все равно происходит. И теперь у нас есть подробности. Цифровая валюта. Это цифровая валюта Центрального банка. Очевидно, что у вас нет никакой власти. Если им не нравится то, что вы делаете, они просто закрывают вас и вы обнищаете это только что произошло в Канаде прошлой зимой так что мы знаем каковы будут последствия и мы знаем почему они этого хотят так что этого не могло случиться верно мы можем дожить до того дня когда это действительно произойдет и вот последний признак того что это может произойти количество банков и банкоматов в этой стране резко сокращается их гораздо меньше чем было всего несколько лет назад а в некоторых странах таких как Австралия они уходят с большой скоростью Так что это не то за что кто-то голосовал это то что они просто делают, нравится вам это или нет. Так что вы можете сказать, что у нас есть наличные, но если вы можете достать наличные, то действительно ли у вас есть наличные? Так к чему же это приведет? Это вопрос, который мы хотим оценить сегодня вечером. И мы собираемся обсудить его с Кэтрин Остин Фиц, которая следит за этим. Она подготовила отчет. Она также помощник министра жилищного строительства и развития, и мы рады, что она у нас есть. Кэтрин, спасибо, что пришли. Поэтому я думаю, что если вы поставите этот вопрос на голосование по всей стране, большинство людей скажут, нет, вы знаете, я могу не использовать Наличные. но я хотел бы иметь наличные потому что если их нет то я не контролирую свою жизнь но похоже это может быть способом повлиять на тот же результат без голосования такер тот самый Одна из основ свободы — это свобода совершать финансовые операции, в том числе в частном порядке, или свобода делать то, что вы хотите делать и где вы хотите делать. И, к сожалению, по мере того, как финансовая система становится все более и более цифровой, вы видите все больше и больше не только агрессивного наблюдения, но и все большего контроля. Вы упомянули Канаду прекрасный пример. И реальность такова, что по мере того, как финансовая система становится все более контролируемой и агрессивной, это немного похоже на возведение загона вокруг нас. А CBD, цифровые валюты Центрального банка и паспорта вакцин, или цифровые удостоверения личности, это своего рода последнее закрытие ворот. Многим людям трудно представить, какие здесь риски, потому что мы так привыкли жить со свободой финансовых транзакций. И мы не понимаем, что когда эти ворота закроются за нами, мы буквально окажемся в системе, где Центральные банки считают, что наши активы принадлежат им. И они могут диктовать, куда мы можем тратить деньги, и на что мы можем тратить деньги we can spend money on. Важно понять, что цифровые валюты центрального банка не являются валютами. Это система контроля финансовых транзакций, и это дает возможность руководителям центральных банков. И они заявили об этом публично: возможность не только устанавливать правила централизованно, но и обеспечивать их соблюдение централизованно. Если вы не будете хорошо себя вести, вам могут отключить ваши деньги. Вы все время слышите, как люди по телевизору говорят, что наличные деньги это для преступников. Зачем вам наличные, если вы не делаете ничего плохого? Почему так мало? финансовых журналистов указывают на то, что на самом деле, если деньги уходят, то уходит и любая власть, которую вы могли бы иметь над своей собственной жизнью. Я нахожу, что гораздо больше журналистов начинают понимать и начинают не только писать об этом и говорить об этом, но и снимать документальные фильмы. У нас только что был новый документальный фильм, снятый здесь, в Нидерландах, под названием Состояние контроля, который отлично объясняет агрессивный характер этой системы контроля. Я думаю, что людям, которые выросли, если наслаждались западной свободой и свободой человека, очень трудно представить себе буквально, что мы входим в систему, в которой буквально наши дома, наши автомобили, сообщества становятся цифровыми концентрационными лагерями. Так что если вы наслаждались свободой, очень трудно воспринять этот айсберг до того, как вы на него наткнетесь. И вот почему это так важно, и я благодарю вас за то, что вы говорите о CBD, потому что мы не должны позволять пропаганде убеждать нас в том, что, во-первых, это удобно, или, во-вторых, нам это нужно, или, в-третьих, нам нужно понимать не только опасности CBD, но и возможности, если мы начинаем обращать вспять финансовую тиранию. Мы видели, как финансовая система была спроектирована с использованием федерального кредита для увеличения неравенства и централизации политического и экономического контракта. И это сокращает наше богатство и сокращает нашу экономику. У нас растет долг, а центральный контроль растет намного быстрее, чем ВВП. Это можно обратить вспять. Поэтому так важна возможность отказаться от финансовой тирании и контроля за финансовыми транзакциями. И по всей территории Соединенных Штатов есть большие законодательные органы штатов, работающие над законодательством и принимающие законы для защиты нашего права использовать наличные деньги, все чаще говорят о государственных хранилищах слитков, государственных суверенных банках. Многие люди делают это. И если вы посмотрите на то, что они делают, то когда это удается, это действительно возможно. Это действительно может оживить нашу экономику. И поэтому не забывайте о возможности отказаться от этого. Верно, я думаю, когда люди это поймут, это будет первый шаг. Катрин Остин Фитц. Рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо вам, Такер. Итак, Ники Хейли только что объявила, что баллотируется в президенты. Официальное объявление будет сделано через пару недель. Не так давно Ники Хейли объяснила, что иммигранты более патриотичны, чем вы. Она также поддержала беспорядки Балм. Она сказала, что предсмертная цитата Джорджа Флойда должна быть болезненной для всех. Поэтому мы подумали, что было бы интересно поговорить с кем-то, кто работал на Ники Хейли, чтобы узнать, что ей нравится и она хочет управлять страной. Джастин Эванс, генеральный директор компании Эванс по связям с общественностью. Он ее бывший политик политический директор. Сейчас он присоединяется к нам. Джастин, большое спасибо, что пришли. Итак, вы знаете Ники Хейли Уэллс, она наняла вас, вы тесно сотрудничали с ней в политике. Какова ваша реакция на ее заявление о том, что она собирается баллотироваться в президенты? Да, я ценю, что вы пригласили меня, Такер. Рад видеть вас снова. Для Ники это будет долгий путь. Она баллотируется в Южной Каролине, и, честно говоря, ни для кого не удивительно, что она баллотируется в президенты. Она баллотируется в президенты с тех пор, как была избрана губернатором в 2010 году. Поэтому ее заявление от 15 февраля. Я не думаю, что она сдвинет стрелку каким-либо значимым образом. И на самом деле я зашел так далеко, что сделал здесь прогноз. Я не думаю, что она попадет в избирательный бюллетень. Я думаю... Она понимает, что ее Капитолий в качестве вице-президента иссякнет, если она плохо выступит в своем родном штате. Поэтому я думаю, что ей предстоит долгий путь. Многие люди спрашивают, что случилось со всеми этими политическими несоответствиями, которые мы наблюдаем у нее в последнее время. И одно из них связано с ее поддержкой бывшего президента. Она была настолько непоследовательна в этом, и так часто ошибалась, что в этот момент люди начинают путать ее с Митом Ромни. Что касается ее пребывания в Южной Каролине, то она любит говорить людям, что никогда не проигрывала на выборах. В бюллетене для голосования это может быть правдой, но Такер, она также никогда не заканчивала работу. Было ли это время ее пребывания на посту губернатора, ее время в ООН или ее время в Боинг? У нее есть продемонстрированная продемонстрированная модель поведения, которая она просто она просто уходит, когда наступают трудные времена. Так что ей придется немного поработать, это будет трудный путь, и у нее будет много доверия, которое она должна укрепить у налогоплательщиков. И если говорить о налогоплательщиках, то в этой связи, когда она была членом Палаты представителей, она голосовала за повышение налогов. А когда она была губернатором, она инициировала одно из крупнейших повышений налогов в истории штата Южная Каролина. Что касается внешней политики... Извините. Джастин Эванс, к сожалению, у нас нет времени, но мы увидимся с вами снова по мере продолжения ее предвыборной кампании.